Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Алла Вишневецкая и у нас в эфире рубрика «Гороскоп на неделю». Мы поговорим о периоде с 15 по 21 августа. Итак, что же нам готовит это время? Сразу хочу сказать, что август в целом как месяц, и эта неделя особенно, Показывает нам, что мир стремительно меняется и что нужно идти в новое, не нужно держаться за старое. Это неделя, которая учит нас гибкости и адаптивности. И даже вот, если возникает ситуация, когда выбивается почва из-под ног, важно... Сохранять внутреннее спокойствие, равновесие и искать выход из сложившейся ситуации. Это, пожалуй, самый важный навык, который можно получить на тех транзитах, которые были продолжительное время активны в августе 2022 года. Я поздравляю вас, так как мы с вами дождались самой спокойной недели августа. Действительно, все самые напряженные моменты, которые вызывали опасения, остались позади, и если вы прислушивались к моим прогнозам и не спешили воплощать что-то новое, начинать что-то новое, внедрять что-то новое в свою жизнь, то знайте, что наступает как раз вот та самая продуктивная неделя, когда можно начинать важные дела и когда наступает период с гармоничными аспектами соответственно все будет намного легче и проще С понедельника по среду меркурий будет нас баловать гармоничными аспектами соответственно мы будем смотреть на мир глазами человека которому все интересно это тот период когда появляется желание что-то узнать изучить когда удача сопутствует в решении бумажных вопросов. Это очень хорошее время для начала поездок, начала обучения. Это тот период, когда завязываются нужные знакомства, когда удается найти тех людей, которые дают правильные советы и подсказки. Это хорошее время для того, чтобы писать и для того, чтобы презентовать свои идеи окружающим. В целом, это тот период, когда Ясность ума, правильная стратегия позволяют добиваться результата в любом деле, которое является для вас приоритетным. Со среды по субботу наступают дни очень благоприятные для романтических знакомств, флирта. Это период удачного шопинга, когда получается найти вещи по скидкам, либо интересные, хорошие, качественные предложения. Это тот период времени, когда в деловой сфере также сопутствует удача. И это тоже касается знакомств. Поэтому учтите, что те люди, с кем будут завязываться отношения в этот период, или с кем вы будете взаимодействовать, они впоследствии, эти контакты будут очень полезны для вас. И поэтому неделя подталкивает к тому, чтобы быть максимально открытым чтобы быть максимально вот, вовлеченным в общение с окружающими людьми. В субботу 20 августа произойдет очень важное астрологическое событие. Марс перейдет в знак Близнецы, в котором он пробудет продолжительный период времени по 25 марта 2023 года. Помним, что близнецы — это знак интеллектуальный, воздушный. Он предполагает гибкость. Поэтому важно будет э, с интеллектуальной стороны подходить к тому, что мы делаем, чем мы занимаемся. Важно будет э, иметь идею, которая будет вдохновлять вас на действия. Важно будет опять-таки э, общаться с окружающими людьми, и это будет подталкивать вас... Э, действовать именно вот эти моменты будут заряжать вас энергией по сути это тот период времени когда в делах люди будут склонны проявлять вариации до да, в поведении и соответственно люди будут видеть больше возможностей и не будут только вот с одной стороны оценивать ту или иную ситуацию я бы советовала вам особое внимание обратить на те события, которые зарождаются в конце августа, а также в начале сентября. Они будут иметь очень длительное влияние на вашу жизнь. Скорее всего, этими делами вы будете заниматься до конца 22 года и даже до весны 2023 года. Это связано с тем, что осенью Марс в Близнецах будет ретроградным. Поэтому вы будете возвращаться неоднократно к тем вопросам, к тем темам, которые будут затронуты, начиная с конца августа 2022 года. Но есть и некоторые предостережения на этот период. Если в вашей жизни назревает конфликт, если вы видите, что какая-то ситуация становится острой, старайтесь решить это полюбовно. Старайтесь достичь компромисса, сделать все возможное для того, чтобы этот конфликт не переходил в еще более острую фазу. Так как, повторюсь, те тенденции, которые зарождаются в конце августа, они будут иметь очень длительное влияние на вашу жизнь. И, соответственно, если это какие-то конфликтные, спорные ситуации, то они впоследствии будут вытягивать из вас продолжительное время большое количество энергии. Это тот период, когда слово выступает оружием, и зачастую как раз э, именно вот, э, сказанные нами вещи могут впоследствии приводить к неприятным ситуациям. Поэтому нужно следить за тем э, что вы говорите кому важно не рассказывать чужие секреты, не делиться какой-то супер информацией с людьми, которых вы плохо знаете. Это тот период времени, когда важно не обижать других людей словом, иначе это тоже может посеять вражду между вами и впоследствии привести к конфликту. На выходных, в субботу и воскресенье, не планируйте дел, которые связаны с цифрами, точными подсчетами, финансами. Либо если же возникает такая ситуация, что обязательно нужно этим заняться, то перепроверяйте свою работу несколько раз. Также в этот период в вашем окружении могут появляться сказочники, люди, которые... Будут многое обещать, либо будут как-то очень завуалированно высказываться о чем-то. Старайтесь в это время не давать обещаний, так как, в принципе, каждый из нас будет склонен создавать какую-то свою отдельную иллюзию и, соответственно, очень легко попасть в заблуждение в связи с этим. Поэтому время не подходит для точности, для планирования и для того, чтобы какое-то окончательное решение принимать по важным вопросам. Аспект между Меркурием и Нептуном, о котором идет речь, может повлиять также и на состояние здоровья. Особенно это касается аллергических реакций, приема медицинских препаратов. Это период времени, когда организм может не всегда реагировать э, привычным образом на э, какие-то вот э, неоднозначные моменты. Если что-то время от времени вызывает, например, аллергию, то старайтесь этот продукт э, или эту ситуацию исключить из жизни именно на выходные. Э, это период, когда есть очень высокий риск э, отравиться поэтому я бы не рекомендовала употреблять алкоголь на этих выходных также особой осторожности требует тема транспорта будьте очень внимательны за рулем желательно не планировать важные поездки особенно если вам нужно в срок приехать и вы не до конца уверены, что это получится сделать но в целом это прекрасное время для творчества для того, чтобы не ограничивать себя какими-то рамками, а дать вот, возможность проявить максимально свою фантазию. Это тот период времени, когда действительно творческие занятия могут расслаблять и вдохновлять. Это хороший период для того, чтобы проводить время с детьми и для того, чтобы просматривать фильмы. Так как именно вот эти визуальные образы, они будут максимально вот благоприятно влиять на ваше сознание. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Я желаю вам прекрасной недели. Пишите в комментариях, ощущаете ли вы положительные перемены. Делитесь впечатлениями, событиями, ощущениями, как у вас проигрались аспекты прошлых недель. Будем с вами на связи. Всем пока-пока.